Всем здравствуйте, изменился немного скрипт, я его поправил, он также продолжает работать. Вот какой у меня сейчас баланс, как видно, аккаунт не изменился мой, но думаю уже все хватит, нужно выводить. Играю сейчас не больше четырех часов в сутки. Можно больше, но рисковать не хочется. Ну, есть. Если кому-то видео понравилось, палец вверх. Все, всем спасибо, до свидания.